Привет. На этой неделе мы поговорим о профессиональном развитии маркетолога, отдельного специалиста, тебя, если ты маркетолог. И опять же повторюсь, как много раз до этого, что конечно я не смогу дать за неделю, за пять коротких уроков, какой-то исчерпывающий, исчерпывающий инструкцию, исчерпывающий мануал. Возможно, это и не нужно я хочу обратить внимание на несколько очень важных ключевых аспектов, где я вижу заблуждение. То есть моя задача не дать вот какое-то исчерпывающее описание или инструкцию, а скорее показать, по каким дорожкам ходить не надо или надо ходить достаточно аккуратно. Просто для того, чтобы ты не тратил лишнее время на исследование того, чего уже не надо исследовать, и что много раз было исследовано до этого. Да? И, во-первых, почему я люблю диджитал-маркетинг и маркетинг вообще? Я считаю, что это потрясающая индустрия, потому что она с нуля, со студенческой скамьи или даже со школьной скамьи дает возможность очень гибко выстраивать свое профессиональное развитие. Потому что в маркетинге ты можешь одновременно или последовательно, или как угодно развиваться в вертикальном смысле, то есть расти по уровнем управления, абсолютно в корпоративном духе, начиная со стажера, маркетолога, руководителя отдела маркетинга, директора по маркетингу, вице-президента по маркетингу. То есть этот путь прекрасно прослеживается в корпоративном мире. Ты можешь расти горизонтально, накапливая разную экспертизу в разных областях и становясь при этом супер востребованным профессионалом, который может зарабатывать не обязательно в России, Огромные деньги на том, что является э, уникальным специалистом одновременно в нескольких э, связанных областях, у которых больше специалистов практически нет. Это суперценно. И вместе с этим ты можешь э, иметь какую-то кривую развитие маркетолога, э, которая будет вести тебя в ценном, выгодном направлении. Я это для себя в голове называю «изолинией». Возможно, ты помнишь из уроков э, географии, э, что изолинии ⁇ это такие линии на карте, мы снова возвращаемся к карте, которые изображают линии одинакового чего-нибудь. То есть бывает там изобара-линия, э, вдоль которой наблюдается одно, одно давление, э, изолиния, которая отмечает э, точки одинаковой высоты, к сожалению, забылка называется, изотерма-линия, которая показывает э, точки с одинаковой температурой на карте. Вот я считаю, что маркетолог должен э, придерживаться изолинии постоянного роста дохода, например. Или постоянного роста компетенций. Как ты ее будешь мерить, это уже твой вопрос. Вот. Но индустрия маркетинга позволяет э, для того, чтобы ту-земун вот лететь в космос, она позволяет э, непрерывную скорость роста держать. И это очень круто. Поэтому если ты задерживаешься в какой-то позиции на 4, 5, 7 лет с примерно одной и той же оплатой, с примерно одними и теми же навыками, не получая горизонтального развития и не получая роста дохода, заработка и так далее, то, возможно, имеет смысл подумать о том, что можно сделать еще. Конечно, у меня нет предубежденности насчет того, что всем обязательно надо расти, всем надо становиться успешными и иметь этот успешный успех. Но, тем не менее, в общем, маркетинг — это прекрасная индустрия, которая позволяет это делать. И она позволяет эту изолинию строить в абсолютно разных логиках вообще существования. И это тоже прекрасно, что с одной стороны можно развиваться в предпринимательской стезе, то есть когда ты являешься владельцем бизнеса и человеком, который заинтересован в масштабировании. Это либо диджитал агентство или digital production это какая-то небольшая компания поначалу, которая оказывает определенные маркетинговые услуги, в том числе консультативного характера. Это может быть стартап, когда ты создаешь какое-то предприятие с масштабируемой бизнес-моделью и следуешь наличие рынка и product-market fit можно развиваться в отдельном направлении фрилансера-консультанта. Причем я хочу подчеркнуть, что в некоторых отраслях фрилансеры могут быть супер высокооплачиваемыми, намного более высокооплачиваемыми, чем топ-менеджеры финансовых корпораций. То есть сегодня в Берлине специалист, который одновременно хорош в маркетинг и в data science, может зарабатывать больше 10 тысяч евро в месяц легко. То есть это не… Что-то сверхъестественное, и для этого, что самое интересное, не нужны сверхъестественные навыки. Там нужен высокий профессионализм, но это вполне достижимая, решаемая задача. Можно развиваться как наемный сотрудник с зарплатой, с соцпакетом, ДМС. Причем, опять же, как в горизонтальном смысле, будучи наемным экспертом, так и в вертикальном ключе, развиваясь как наемный менеджер. Прелесть индустрии диджитал-маркетинг заключается в том, что ты можешь переключаться между разными вот этими вот пунктами, причем буквально перепрыгивать из одного в другое. И моя рекомендация, если ты еще молодая или молод, тебе там 20 или там 20 с небольшим, да и даже если 30 с чем-то, как мне, да даже если 40, все равно я рекомендую экспериментировать с разными вот такими позициями, с разными в системном смысле направлениями. Потому что... Если ты всю жизнь в наемном маркетинге и не пробовала себя как фрилансер где-то в юности или не пробовала себя как предприниматель, то гораздо сложнее понимать логику предпринимателя и решать задачу предпринимателя, в данном случае владельца бизнеса. Если ты исключительно наемный эксперт, но не имеешь опыта управления, то это тоже может быть не очень эффективным в долгосрочной перспективе того, чтобы придерживаться из-за линии. Просто у большинства таких отдельных, ну, хотя нет, у наемников, у экспертов, и менеджеров, у них все равно есть такое некое плато по доходу, и что самое главное, плато и спад по скорости роста. А вот у фрилансеров, и предпринимателей такого плато, в общем, в теории нет, оно может быть в голове. Но это я к тому, что стоит экспериментировать с разными ролями и там, полтора года поработать там, потом уйти два года поработать там, потом снова полтора года позаниматься своим проектом, Диджитал-маркетинг это позволяет, и самое главное, что никому из ä, работодателей это не является проблемой. То есть если я даю работу маркетологу, то для меня то, что у человека был предпринимательский опыт, пусть даже неуспешный, или был фрилансерский опыт, это во многом плюс. С точки зрения развития… Часто задают вопрос, а что лучше, усиливать свои слабые стороны или продолжать усиливать сильные? Мы говорили о ценностных дисциплинах Трейси Virsima. Так вот, я считаю, что в развитии отдельного профессионала работает та же самая логика. Нужно усиливать свои сильные стороны, потому что это то, что отличает тебя от других, и это то, на чем ты можешь демонстрировать свою незаменимую уникальность. В том числе, которая выражается в деньгах, если ты займешь адекватное место в какой-либо системе, через которую эти деньги проходят. Но вместе с этим тебе важно удерживать, либо дотянуть до среднего по рынку, либо удерживать до степени неослабления свои так называемые слабые стороны. И, конечно, что очень важно, ты должна хорошо понимать, что является твоими сильными сторонами, а что является слабыми. Потому что, ну, главная проблема, конечно, если ты вообще не знаешь, что у тебя сильное, что слабое. Если ты уже в этом разбираешься, то, с моей точки зрения, вот в долгосрочной перспективе эта стратегия работает. Тем не менее, лично я могу сказать про себя, что я постоянно работаю над тем, чтобы все-таки подтягивать и свои слабые стороны до какого-то ну, адекватного, приемлемого состояния. Сегодня в карьерном развитии популярна так называемая сигмоидная кривая. Это говоря как раз об изолинии равной скорости роста, постоянной скорости роста где рассматриваются инвестиции, возвратные инвестиции в развитие карьеры по времени. Да, то есть здесь возвратные инвестиции, здесь время. Когда мы входим в карьеру, мы сначала э, тратим много усилий, часто работая, например, как стажер, мы тратим кучу времени, при этом либо не зарабатываем ничего, либо зарабатываем мало, но при этом накапливаем опыт, и после этого у нас возвратные инвестиции, в том числе и время, начинают расти. И если мы… вот раньше карьера строилась по одной такой кривой, то есть человек доживал там до, не знаю, 15 лет опыта, и после этого у него этот возврат шел на спад, и э, дальше там переставал быть э, рост эффективности, рост зарплаты, дохода и чего угодно. И сейчас говорят о том, что вот на этапе, когда ты находишься, ты чувствуешь, что находишься вот близко к этому пику, ну не очень близко, но в общем, что ты к нему идешь, ты начинаешь знаешь, осваивать какие-то новые навыки, полезные для того, чтобы перескакивать на следующий виток развития. Вот по этим ключевым словам можно погуглить. Я считаю, что это очень рабочая схема что в тот момент, когда ты осознаешь, что, так, кажется, я вот в роли специалиста по таргетированной рекламе, ну, уже как бы начинаю, ну, мне, мне начинает становиться скучно. То есть я понимаю, что я, может быть, в менеджмент не очень хочу, или хочу, но не очень высоко, но в этой роли, ну, что я могу? Сидеть, только узнавать, какие новые появляются фишки во ВКонтакте и на Фейсбуке. Но… С точки зрения моей работы ничего нового здесь уже больше не появится, и мне становится скучно. В этот момент разумно начинать осваивать новый навык, например, тот же самый Data Science и там, анализ больших данных. И вот если ты накапливаешь эту экспертизу, то потом перейти в какую-то новую стезю, например, работать в платформе, которая занимается э -э, таргетированной рекламой, или в каком-то крупном… Э -э, в компании, которая обладает крупными данными на эту тему для того, чтобы увеличивать эффективность этой таргетированной рекламы на э, аудиториях в десятки миллионов человек. Это новое, интересное и крутое. Поэтому вот э, подумая о такой механике, вот здесь мы начинаем изучать какой-то, добавлять какой-то новый навык и переходя в какое-то новое положение из тех, которые мы перечисляли в прошлых слайдах, да, мы проседаем по возврату на инвестиции, но потом мы переходим на следующий виток. Диджитал маркетинг и маркетинг в широком смысле позволяет э, делать несколько скачков за жизнь. Не, не один, не два, а там, три и больше. Мы прекрасно понимаем, что постоянно только изменения. Поэтому сегодня ты не можешь знать, каким маркетологом ты будешь через 5 или через 10 лет. И вообще даже не факт, что ты останешься маркетологом. И это говорит о том, что лучшие инвестиции, которые ты можешь делать сейчас в ближайшее время — это инвестиции в то, чтобы уметь гибко реагировать на эти непрерывные изменения. Это так называемые soft skills, системное мышление, быстрая реакция на черных лебедей, какие-то вопросы, связанные с коммуникативными компетенциями, с эмоциональной компетентностью, с лидерскими качествами, с умением публично выступать, мы немного еще дальше зацепим в теме про мероприятия, что это может быть достаточно важно. В общем, инвестиции в soft skills, особенно на ранних стадиях развития твоей карьеры, являются крайне выгодными, потому что они при прочих равных позволяют быстрее расти. И если из университета одновременно выпускается два человека, у которых красные дипломы, примерно одинаковые там, не знаю, навыки и примерно одинаковый почти отсутствующий опыт работы, то наличие soft skills будет э, очень большим подспорьем в том, чтобы быстрее расти в первые несколько лет карьеры. А, это может быть очень ценным приобретением. А, как пример, как иллюстрацию того, какие soft skills могут быть полезны в разных отраслях, я рекомендую посмотреть атлас новых профессий. Это такое любопытное даже не исследование, а совместное формирование образа будущего, которое делали в агентстве стратег стратегических инициатив. Там э, профессионалы разных рынков, включая такие прям хардкорные, типа добывающей промышленности или энергетики, они занимались прогнозированием того, какие новые профессии могут появиться. Мы прекрасно понимаем, что ряд профессий достаточно быстро отомрет. В том числе, возможно, и люди, которые занимаются исключительно какими-то узкими маркетинговыми темами, окажутся автоматизированы. То есть… Э, я вполне верю в то, что Яндекс в какой-то момент разработает э, дешборд, э, доску управления для владельца, где тот сможет, не знаю, тремя ползунками что-то повыбирать, а ему потом э, очень крутые э, тексты э, рекламы, которые будут работать на этих, на этих поисковых запросах, будут вообще сгенерированы нейросетью, которая обучится на э, большом количестве тех данных, которые Яндекс уже насобирал на сегодняшний день насчет эффективности контекстной рекламы. То есть мы можем себе представить, да, какой объем данных там сейчас хранится. Поэтому, может быть, контекстологи и таргетологи будут э, автоматизированы и отпадут за ненадобностью в течение 3-5 лет. Это все происходит мега быстро. И также мега быстро появляются новые профессии, которые ты сможешь освоить в числе первых, в том случае, если ты будешь, во-первых, об этом думать, а во-вторых, если тебе будет достаточно этих самых мягких навыков, soft skills, о которых я говорил до этого. Поэтому изучай, фантазируй, думая о том, где ты можешь быть более ценен, чем или ценно, чем другие а, ребята на рынке. Развивай метакомпетенции, то есть компетенции о компетенциях. Учись учиться, а, учись быстрее осваивать а, большие объемы информации, быстрее анализировать а, данные, учись а, улучшать свои, а, свои коммуникативные навыки. Это… Вот тренд последних 10-15 лет, связанный не просто с освоением каких-то правильных способов, а с тем, чтобы быть гибким и иметь возможность переключаться от одного способа к другому способу в зависимости от непрерывно меняющихся контекстов. Это не что-то супер новое, это не что-то современное, но именно сейчас все понимают, что как раз в этом и заключается ценность кадров и эффективность человека как отдельной производственной единицы. Это требует непрерывного обучения, поэтому если ты думаешь закончить вуз и все на этом закончится, или ты закончил вуз 10 лет назад и думаешь, что на этом все закончилось, то нет. Сильнейшие профессионалы учатся постоянно, и, по-видимому, мы уже принадлежим к тем поколениям, которым, к сожалению, придется учиться на протяжении всей своей профессиональной карьеры, в противном случае мы будем а, очень быстро замещаться теми, кто идет за нами и делает это вместо нас. А, здесь важный момент правила 10 тысяч часов, а, о котором писал Малькольм Гладуэлл, и которое стало очень популярно в такой литературе, связанной с HR, что настоящий профессионал, тот, кто 10 тысяч часов накрутил где-то, в гольфе, да, например. Но что делать, если у нас появляется отрасль типа машинного обучения, в которой 10 тысяч часов налетать невозможно, потому что она появилась только год назад, начиная от первых публикаций. Ну, ML, естественно, давно, но я условно утрирую. Да, собственно, во-первых, э, ну, это миф, то есть 10 тысяч часов — это такая довольно обобщенная история про довольно конкретные вещи, типа музыки или игры в гольф физических усилий, и она не совсем подходит к ментальной деятельности, там все по-другому. Во-вторых, а ты можешь накручивать 10 тысяч часов как раз-таки в развитии метакомпетенций и стать мастером, если ты веришь в эту парадигму, мастером гибкого мышления и переключения между разными инструментами. И тогда тебе не нужно тратить 10 тысяч часов на освоение нового инструмента. То есть подход использовать 10 тысяч часов в работе с одним инструментом, можно заменить на подход, потратить 100 часов на работу со 100 инструментами, и в этом наработать какие-то дополнительные компетенции. И, наверное, вот то, на что я хочу просто отдельно обратить внимание, и на чем я хочу, мне, я боюсь, не удастся вдохновить, но настроить на это, если у тебя этого еще нет. Изучай, пожалуйста, изучай английский язык. Если ты ждала, ждала или ждал знака, то вот это знак. Записывайся в школу английского языка, потому что все самое современное происходит на английском, причем даже уже не в маркетинге, а в смежных сферах, которые уже становятся очень важны и неотъемлемыми для маркетолога. Самый интересный контент появляется на английском. Первые обзоры инструментов появляются на английском. Поэтому если ты целишь в то, чтобы э, идти по изолинии в какой-то момент постоянного роста, то в какой-то момент ты просто упрешься в то, что тебе э, его будет не хватать. И с моей точки зрения э, российские маркетологи недооценивают самих себя с точки зрения э, выхода на западные рынки. И я работаю в индустрии 12 лет, я вижу, что… Очень многим банально не хватает языка. Российский поисковый оптимизатор не может делать англоязычное SEO, потому что он просто не способен адекватно работать с семантическим ядровыми поисковыми запросами. Хотя инструментами он работать умеет. Мы не можем так, так же эффективно размещать контекстную рекламу. Я уже не говорю про контент-проекты. То есть не зная английского, ты самому себе обрубаешь возможности для дальнейшего роста и развития. Я крайне рекомендую этого не делать, и поэтому если твой английский на сегодняшний день на уровне beginner или pre-intermediate, то дотаскивай его как минимум до intermediate для того, чтобы иметь возможность читать литературу, а лучше куда-то в сторону advanced и professional, чтобы иметь возможность работать в том числе и с западными ресурсами, с западными заказчиками или в западных компаниях, или глобальных компаниях. Это действительно очень ценный, важный, интересный опыт, доступный для россиян, если мы действительно будем к этому стремиться.